Так, добрый день всем, меня зовут Екатерина Клопенко, Да, я лидер компании BOC и международного интернет-проекта Business BOC. Наш проект является MLM-проектом, то есть проект сетевой компании BioC, французской сетевой компании BioC. Сегодня очень бы прям, прям сильно хотелось увидеть на вебинаре Тех людей, которые отсиживаются в наших чатах, потому что чаты наши достаточно наполнены, много людей, конечно, движение очень сильное, много вопросов, все, но видно, что примерно 50% да, новички сидят, смотрят, слушают и поглядывают, а чем же мы тут занимаемся? Так вот, я сегодня хотела рассказать: прям не чем мы лично занимаемся. Да, а вообще о э, сетевом маркетинге. Откуда он взялся, откуда он появился, откуда он к нам пришел. И э, вообще, легально ли это, да, и страшно ли это, или тут э, лохотрон ли, как вот обычно, да, говорят. То есть э, моя задача была сегодня вот как раз нацелена на это. Поэтому постараюсь все это сделать побыстрее. Сегодня пятница у нас. Так, конечно же, очень хочется... В первую очередь начать с истории. Это очень важно. Никто не знает, откуда к нам пришел. Вернее, знает что пришел сетевой маркетинг у нас э, с Америки, да, и э, достаточно давно, еще в прошлом веке, но вот саму историю мало кто знает и мало кто задумывался над этим. Но на самом деле, еще в 1927 году Карл Ренбаг, это э, американский ученый, он э, долгое время, 12 лет, прожил в Китае. И когда вернулся двадцать седьмом году в америку начал создавать бады то есть ну вот витаминки да скажем так когда он их создал нужно было каким-то образом то есть попробовал на себе все как положено ну и решил попробовать чтобы отзывы от людей он начал своим знакомым раздавать их бесплатно абсолютно бесплатно просил попробовать сказать свое мнение но в результате получил стену то есть обратной связи у него не было потому что в общем то люди все что им достается абсолютно бесплатно не ценят тогда он придумал вот такой маневр он назначил цену за свои добавки пищевые такую чисто символическую небольшую, и еще раз прошелся по своим знакомым результат превзошел все его ожидания на самом деле люди за деньги реально покупали его продукт и пробовали потому что они уплатили эти деньги да, и они захотели его попробовать а так как но он был уверен что будет положительный результат то есть качество своего продукта он в нем был уверен и действительно пошли очень хорошие положительные отзывы но Дальше стало самое интересное, что все его знакомые, которые приобрели вот данный продукт, данную пищевую добавку, начали рассказывать своим знакомым, что вот, -вот они приобрели у вот такого-то человека, значит, и вот получился вот такой данный хороший положительный эффект. В результате за совсем за короткое время... У Карла появилось очень много поклонников, людей, которые бы хотели узнать о его продукте и вот этот, этот продукт приобрести. Естественно, времени у него не хватало на все это, потому что каждому, чтобы это все рассказать о своих добавках, да, с чего он делал, как он это все производил. Тут у него пришла прям гениальная мысль в голову, что почему бы его знакомые да, сами бы не рассказывали о этих пищевых добавках и не, ну, не продавали бы вот их своим знакомым, а те знакомые своим знакомым и так далее. И вот тот человек, который бы продал эту пищевую добавку, да, получил бы от Карла свои комиссионные. Вот таким образом в общем-то в голове американца родилась гениальная идея сетевого маркетинга. Это действительно гениальная идея и он свою компанию первую э, сделал, по-моему, организовал в 34-м году, в 1934 году, то есть, по сути, 80 лет на сегодняшний день уже э, сетевому маркетингу, то есть MLM-компаниям, да, помимо того, что Америка пыталась, э, скажем так, притормозить развитие MLM-компаний, да, потому что с 34 по 75 год был прямо взлет таких компаний, и правительство решило навести ревизию. То есть все ли тут чисто? Создали комиссию, полностью все провели и вынесли вердикт, что полностью такой способ продажи, да и продвижения компании абсолютно законен. И с этого момента MLM Компании И сетевой маркетинг стал абсолютно законным на территории Америки, ну а дальше он пришел в остальные цивилизованные страны всего мира. Вот таким образом родился э, сетевой маркетинг, и он не сегодня родился, он родился еще в прошлом веке, поэтому очень странно бывает, когда э, люди приходят, не зная вообще ничего об истории, говорят, что это полный лохотрон. Но идею самого сетевого маркетинга да, используют, скажем так, ну просто множество-множество самых крупных компаний. Я даже хочу сказать больше, что если компания да, родилась, создала производство свое, да, и она не будет использовать стратегию MLM-компаний, то, в общем-то, оно так и затухнет. Весь смысл заключается в том, что продукт свой нужно двигать и передавать, то есть э, любая компания должна открывать какие-то филиалы, свои сети, да, допустим, вот та же Coca-Cola, которая была рождена тоже также в, в Америке, да, по-моему, а то есть сейчас, допустим, в нашем городе, в Красноярске существует конкретно производство Компании Coca-Cola, плюс ко всему рецепт, который был создан изначально, да, он передается а, на каждое предприятие. Вот таким образом, и MLM-компании, которые создаются где-то а, в каком-то определенном государстве, через людей, да, передают а, а, тот свой продукт, двигают свой продукт. То есть, по сути, сеть. Куда бы мы ни посмотрели, да, в какую сторону мы ни посмотрели. То есть любая компания сейчас развивает свои сети и удивляться тому, что сетевой маркетинг э, это будущее, да, за ним будущее. Ну, конечно, удивляет, если такие люди не верят этому. На данный момент более 65 миллионов человек, человек работает э, именно в млм компаниях Примерно 25 тысяч наименований продуктов и услуг, то есть не только сам продукт, да, мы можем продвигать через сеть, различные услуги, информационный товар, да, может, инфопродукт, то есть, но расширяется с каждым годом вот в разные стороны. И, конечно же, часть из этих людей занимаются этим профессионально, то есть строят бизнес. Вот в настоящее время да, в США 850 миллионеров, 850 тысяч миллионеров. И вот такая статистика идет, что 20% из их числа вышли конкретно из MLM-компаний. По данным журнала «Успех», эта индустрия дает каждую неделю два новых миллионера. А теперь да, скажите мне, почему люди которые нас окружают да, у которых постоянно не хватает денег почему они еще не здесь просто вот ну, вопросом задаешься очень интересно потому что действительно статистика гласит о том что mlm компании сетевой маркетинг это просто бомба на сегодняшний день и развитие построение своего бизнеса реально возможно обычному человеку именно здесь вот как раз следующее слайд как этому подтверждению смотрите да что же нам дает млм маркетинг млм компании они позволяют да потому что дальше своего носа они потому что не хотят вообще люди за, вот, просто ради интереса набрать а, в интернете сетевой маркетинг и почитать историю да да МЛМ сейчас действительно и карты кредитные, что только не делают, потому что идея действительно реально классная. То есть создана была около ста лет назад и люди ей пользуют, и в чем используют ее, ну, практически сейчас во всех производствах. Что нам дает вот нам лично, да, вот обычному человеку МЛМ компания, да? Во-первых, без больших инвестиций и связей Вот это вот вот это ключевое слово связи. Да, всяких взяток, всяких э, хождения по мукам, там по кабинетам, да, создать безопасный бизнес со стабильно растущим доходом и обучением современной профессии. Вот это очень важно. То есть люди, которые реально мечтают э, заработать хорошие деньги, прекрасно понимают, что э, придя на обычное производство, ты выше потолка своего не прыгнешь. Вот, да, Настя мы будем миллионерами уже согласна абсолютно и вот реально э, наш бизнес дает без без дополнительных инвестиций до да, без каких-то связей э, я не знаю без тетя пап э, миллионеров да, э, реально построить свой бизнес вот смотрите давайте посмотрим э, на обычная обычной организации на организации млм да что же нам вот вообще дает млм компания вот это вот система обычной организации то есть директор начальники руководители и в самом низу да там в четвертом в пятом в шестом звене у нас идут обычные сотрудники и вот обычный сотрудник там сотрудник дb неважно кто до да, решил и захотел ну, захотел стать директором данной организации ну как вы представляете это вообще возможно вот тем более если те люди которые работали на своих предприятиях да на каких-то и ну вот как ну максимум если ты будешь представьте их тысячи этих сотрудников и все мечтают стать директорами абсолютно все мечтают стать директорами тут бы хоть один пробрался бы вот ну я не знаю в начальнике отдела там или в какого руководитель сектора какого-то да? там уже до замов я вообще не говорю вот, естественно, это вот э, чисто только мечты, но максимум до начальника отдела, э, директора, как, э, как скажем, да, замы назначаются обычно э, вот через связи, через хорошие знакомых и так далее, да, через каких-то родственников. То есть э, по-другому ты директором, да, какой-то организации и какой-то компании ты абсолютно не станешь. Э, ну тут, ну даже, наверное, никто спорить со мной не будет, и спорить даже смысла вообще нет. Давайте посмотрим, что такое MLM-структура. Это то же самое. Вот вверху есть какой-то человек, да, допустим, самый первый, который пришел в данную компанию, это абсолютно не важно. Вот от него пошли два человека, еще два, и так далее. Ну, вот пошла сеть развиваться э, туда, вниз, в стороны и так далее. Теперь смотрим. Вот они, наши. Э, Будем сравнивать ту схему и вот эту схему, да, то есть нижние люди будем считать, что это обычные сотрудники, да, как вот на предыдущей схеме. Так вот в МЛМ структуре вот этот вот обычный сотрудник, то есть это у нас получается четвертый уровень, да, по сути говоря. Он может абсолютно спокойно при своем желании, при своем старании, при своем энтузиазме, при своих целях и амбициях построить абсолютно вот такую же полную структуру, МЛМ-структуру. Он может, согласно Ксюш, прыгнуть выше спонсора вот этот вот оранжевенький человечек да вот стоит пусть он там я не знаю в каком-то звании до да, находится а человек находящийся в четвертом уровне он построит структуру таким образом что обгонит своего выше выше выше стоящего спонсора это абсолютно реально и вот эту структуру то есть каждый человек который приходит в млм он начинает именно строить себя то есть он считается уже верхушкой и начинает ее дальше развивать в любой другой компании ты придешь в обычной компании, ты как был внизу, да, в последнем уровне, ты так внизу и останешься, но максимум ты поднимешься на следующий уровень. В млм структуре нет. Ты приходишь и ты начинаешь работать именно с себя. То есть ты становишься верхушкой всей своей организации. Вот это очень важно. Это дает. Только сетевые компании это дает только млм структура и это нужно понимать без всяких знакомых дядей, взяток богатых пап и так далее вот это действительно так оно и есть Вот смотрите, очень такая интересная статистика, что в Америке более чем 50% общего объема товаров услуг продается именно через сетевой маркетинг, 50, более чем 50%, а в Японии эта цифра составляет 90%, вот задуматься только, то есть 90% населения, то есть практически, да, они пользуются так или иначе сетевым маркетингом, либо сами участвуют, либо покупают какой-то товар через сетевой маркетинг, да, через млм компании но 90 процентов это вот ну я не знаю цифра по моему говорит сама за себя тем более что япония да насколько мы знаем но ну, очень такая правильная четкая страна где у них ну прям все по полочкам и не дай бог вы вот там где-то шаг влево шаг вправо до да, закон ну, будет достаточно большие проблемы почему пользуются вот таким вот успехом да, в развивающихся странах mlm маркетинг mlm компании вернее да? но, но во-первых в первую очередь если это оптимизация ценовой политики то есть цена самого продукта в любой mlm компании аналогичный продукт будет просто в разы ниже чем в обычном супермаркете почему Потому что в классической модели бизнеса, да, предполагается финансовые затраты, во-первых, на рекламу, на сеть поставщиков, на всякие доставки, на склады для того, чтобы их снимать, да. Чтобы, ну, просто огромно, 70% розничной цены, это вот однозначно закладывается уже в продукт, вот прям на первой стадии. Потому что компания тратит очень много денег вот на подобные вещи что происходит в млм маркетинге, вернее в компаниях, в млм компаниях, да, у нас существует производство и существует потребитель. Между производством и потребителем, в общем-то, кроме как э, компании, которая доставляет э, продукт, нет, потому что, как обычно, что производство, да, производитель, он имеет свое производство, имеет свой какой-то склад естественно да у него построены и вот на этом складе уже формируется ваш личный заказ и с этого склада только транспортная компания везет этот заказ уже до вас то есть понятно что он никуда не заезжает никуда не перепродает никаким образом не лежит он там в москве потом где-нибудь еще потом еще где-то и так далее мы даже иногда не знаем, сколько времени, да, из э, точки производства э, товар доходит, вот хотя бы до, не то, что до нас, а хотя бы до нашего э, супермаркета, да, ближайшего. То есть, мне кажется, если отследить по времени, то, то годы можно вот нарисовать, если честно, да. Следующая э, очень важная тоже вещь это гарантия качества и подлинности. Сколько раз бесконечно, да, мы говорили, что приходишь в магазин, покупаешь товары, он оказался некачественный, ты реально понимаешь, что это вот ну, не та фирма, которая вот написана на данном тюбике или на данной вещи, вот неважно, то есть пока товар, да, произвели где-то в Европе, он доехал там до, одного, до одной страны, в другой стране, там его уже перепродали, потом перешили, потом в каком-то подвале э, скопировали, вырезали, в общем и так далее. То есть то, что к нам доходит в обычный супермаркет, гарантии 100% качества в общем-то нет. Что касается э, MLM-компании, здесь э, даже вот, э, спору не может быть, потому что качество и подлинность э, компания гарантирует э, сама, потому что именно от производителя идет товар до нас. И еще одна, конечно, огромнейший плюс, особенно для людей, которые являются партнерами компании, mlm компаний да, это э, система, усовершенствованная система дохода между компаниями и производителям и представителями да? если брать млм компании да, с учетом того что вот на все вот эти расходы поставщиков рекламы вот этого движения товара бесконечная вода уходят огромные огромные деньги то млм компания эти деньги как раз экономит на что компания тратит вот такие огромные огромные вот вы видели да, в первом пункте 70 процентов розничной цены закладывается в продукт то есть, вот это вот 70% какая-то сумма денег. Так вот, на что она тратится в MLM-компаниях? Она тратится как раз на совместные путешествия партнеров, да? на поощрения, на бонусы, обязательно различные подарки, бесконечные подарки. Да? В нашей компании, в компании BOC, это суперпрограмма квартирная, суперпрограмма автопрограмма, да. То есть это все исходит из того, это вот не просто так компания взяла и сделала. Почему обычные компании, которые находятся на земле, не делают такого? Да потому что они все свои средства тратят совершенно на, другое, на ту же самую рекламу. Вот. А компании, MLM-компании, они тратят как раз на своих партнеров. Поэтому партнером стать очень выгодно для, для обычного человека, при этом я не знаю, покупать продукцию качественную, стопроцентную подлинности. Вот таким образом цивилизованные страны, в том числе сейчас Россия, уже около 20 лет, ну 20 по-моему, да, лет, используют MLM компании, сетевой маркетинг. И я, допустим, очень-очень этому рада, хотя вот 7 лет назад я познакомилась с сетевым маркетингом и, честно говоря, больше даже и никуда не хочу. Ну, вот а теперь давайте просто немножечко, я не буду сильно вдаваться в подробности, да, что вот больше всего пугает, какие страхи. Это то, что нужно приобретать товар, да, у меня нет денег, люди говорят, нет времени, потому что, не потому что нет времени, а потому что у них есть просто страх у людей, и это лохотрон. Ну, это вот как раз к тем людям, о которых мы говорили в самом начале, да, которые не хотят разбираться совершенно. Так вот, вот по этим пунктам, да, существует множество различных сетевых компаний, существуют услуги, да, с сетевым маркетингом, существует инфопродукт, различные продукты для, там, похудения, да, там, для здоровья и так далее. Вот, понимаете, если вы реально понимаете, что MLM бизнес – это реальный бизнес, в котором можно заработать, но вот сегодня у вас нет на какой-то там, я не знаю, овечий пояс действительно денег, да, ну вот так получилось, да, нужно выбирать компанию такую, чтобы продукт был ежедневного пользования, чтобы вы свои деньги, да, которые вы относите в супермаркет, да, покупая зубную пасту, зубную пасту могли бы просто-напросто купить ну в своей сетевой компании вот и все и тогда не будет вообще никаких затрат я просто не вижу когда люди говорят у меня нет денег я не могу покупать ну как ты не можешь покупать если ты хочешь зарабатывать хорошие деньги да ты же покупаешь точно самый продукт в своем супермаркете тоже зубную пасту Купи ее здесь но ты получаешь Просто офигительные возможности, просто, да. Мало того, что ты там подарки, ты стал партнером компании, да, вот. У тебя есть возможность там путешествовать в будущем, да. Ты зарабатываешь деньги, ты можешь получить квартиру, ты можешь получить машину. И вот ты сидишь и говоришь, у меня нет денег, у меня нет времени, и это лохотрон, ребят. Вот если вы так все говорите, вот, вот, вот эти вот все три позиции. Значит, оглянитесь вокруг себя. Значит, вы делаете как раз те вещи, которые приводят вас, нет денег, нет времени, это лохотрон. Те люди, которые явно понимают, что у них нет денег, что у них нет времени тратить на всякую ерунду, на просмотр сериала, да, на всякие там смешульки и так далее, времени, да, которые не хотят даже готовы посмотреть, что такое сетевой маркетинг, MLM-компании, вот эти люди, когда у них в голове складывается, что действительно они, наверное, делают что-то не так, они встают, поднимают свою попу с дивана, начинают рыться в интернете и просто находят то, что им необходимо и то, что им нужно. Супер таракан, да, и шепче заставляет покупать. А это развод. Это действительно так. Просто, вы знаете, я вот здесь недавно снимала ролик действительно вот много людей лежат сидят на диване смотрят телевизор да? ну, я прекрасно понимаю что зарплата достаточно низкие. все сидят и говорят у меня нет денег да ну вот я считаю каждую копеечку там да но при этом понимаете при этом они идут и покупают лотерейный билетик они идут изо дня в день на протяжении нескольких лет идут и покупают и ждут что выиграет да вот, понимаете, вот это смешно просто смешно то есть а денег нет да дальше Дальше лень это, это это вот это первый признак да э, тем людям у кого большая лень им делать здесь нечего потому что сама сама сам себя организовать это конечно огромная большая э, задача я не знаю то есть это номер один да многие лежат на диване да и говорят я представлю себя в классной квартире, в сумасшедшей там красной машине. В общем, все, буду думать об этом, да, буду себя прямо там видеть, и все. И она, думайте, появится, а бабах, так вот вам на диван и свалилась, прям на вас. Вот, будет все замечательно. Нет. Вы когда лежите, вот об этом мечтаете, и у вас этого нет. То есть вы должны понимать, у вас нет этого, почему? Потому что вы что-то не так делаете. Значит, вы не так зарабатываете деньги. А как нужно зарабатывать деньги? Ну, надо искать, надо искать выход. И один из выходов – это MLM-компании, и причем уже давно э, все известные люди кричат, твердят на каждом шагу, что это действительно бизнес будущего. Причем самое, э, что удобно млм бизнес да он вышел в интернет и уже не нужно бегать где-то чего-то кого-то какие-то презентации до да, делать достаточно работать с самой сети интернет очень много различных способов достаточно приятных которые ну не, не просто скажем так дают тебе большие деньги они еще дают тебе возможность развиваться общаться иметь множество друзей так, и вот еще, знаете, я хотела коснуться чуть-чуть, совсем немножечко, да, это вот тех людей, которые не знают, что такое сетевой маркетинг, да, но сегодня они наконец-то узнают об этом, надеюсь, посмотреть вебинар, да, и еще есть такие люди, у которых не получился, да, этот сетевой маркетинг, которые пришли в какую-то компанию, и, возможно, у них это не получилось. Я выделила пять основных э, пунктов, да, которые только в совокупности, вот в полной совокупности, если есть все пунктов то будет успех будет удача будет успех и будут деньги если что-то будет отсутствовать на самом деле то ну вот к сожалению будет достаточно тяжело вырваться куда-то вверх давайте вот посмотрим да? Ну, во первых опять возвращаемся к продукту да? продукт должен быть качественный продукт должен тебе самому нравиться, ты должен им пользоваться ребят невозможно продвигать продукт который вы, который вам не нравится то есть люди будут это чувствовать. Как вы будете объяснять человеку да, что вот, э, про что-то, если вы сами в нем не, э, не, не купаетесь, да, его не ощущаете на себе. То есть продукт должен вам нравиться, он должен быть для вас приемлем. Да? То есть вы должны о нем рассказывать. Если вы стесняетесь своего продукта, значит однозначно эта компания не ваша. Дальше. Система обучения проекта. Это э, даже можно было бы поставить чуть ли не на номер один. Э, обучение должно быть систематично. Обучение должно быть качественно. И я вам хочу сказать, что не на всех проектах существует такое обучение, как вот, да, хвастаюсь, на нашем проекте. У нас действительно классное обучение, у нас собраны все методы, которые сегодня, да, на сегодня есть э, в интернете. Э, и мы этому обучаем, мы учим, мы рассказываем, мы не таим ни, ни, ничего не обманываем то есть мы рассказываем все начиная от, от того что существует спам и как люди им работают и э, что как бы мы лично предлагаем мы рассказываем все абсолютно все Лапшу не вешаем точно Дальше, конечно, должна быть команда. Дух, командный дух никто не отменял. Конечно, должен быть обязательно позитив, потому что если начинаются в команде какие-то ссоры, передряги, вот опять же, если не нравится продукт, начинают люди возмущаться, фукать, кидаться, ну это приносит не очень такие приятные ощущения, поэтому сразу говорю – вот пять именно позиций, которые я сегодня написала, они должны быть у вас у каждого, у всех. Если они есть, значит вас ждет успех. Поэтому команда, команда она очень важна. Очень часто бывает так, что ну, человек ну, вынужден, да, его выбивает из системы, ну некогда ему заниматься. Всякие в жизни бывают ситуации, да там даже бывает, что уезжает на отдых, ему нужна поддержка нужно чтобы кто-то чего-то его заменил команда это конечно сила она двигатель вот всей нашей системы четвертая позиция это конечно же спонсор ребят выбирайте обязательно своего спонсора и вот те, те люди кто ну, возможно будут смотреть на youtube я бесконечно постоянно повторяю спонсор это очень очень важный важная персона вашей жизни вашей млм жизни хочу сказать что семь лет назад когда я пришла в млм компанию да я встретила своего спонсора марину и вот до сегодняшнего дня мы с ней не расстаемся потому что этот человек всю жизнь меня поддерживал я ее поддерживала у нас общие идеи мы все вместе перевариваем перемалываем и это интересно понимаете это просто здорово поэтому ну если бы не было бы вот такого спонсора да, то, наверное бы я бы уже давно бы ушла бы из компании и, и, и до свидания бы. то есть я, я пришла как раз в декрете было и я думаю что если бы у меня у меня был бы другой спонсор а такое ну возможно так могло получиться то скорее всего что я вернулась бы на свою прежнюю работу вот ну и конечно же вот это вот пятое, это вы вы лично сам тут, тут, тут я Читаю, девчонки тоже пишут, действительно, сами вы должны себя уметь организовывать. Вы должны поднимать свою попу, вы должны писать себе план, вы должны ставить себе цели, вы должны четко отрабатывать систему, иначе ничего не получится, никакого успеха не будет. Запомните это раз и навсегда. Большие деньги никогда не достаются на халяву. Это закон нашей жизни. И вот напоследочек я просто хотела бы сказать преимущество именно компании BOC да, перед другими MLM-проектами и именно нашего проекта Бизнес BOC. Наша компания, она достаточно молодая на нашем рынке, на рынке СНГ, на рынке России, но во Франции она родилась еще 13 лет назад, имела там большой успех. это Она производит натуральный органический продукт, аптечный такой продукт, скажем так. Широкий ассортимент косметики для всей семьи и косметики для нашего дома. Очень век, скажем так, когда дышать невозможно да, на улице, натуральные, конечно, продукты, которыми мы убираемся даже дома, да, моем полы, моем посуду, конечно, вот эти вот все средства должны быть натуральными. Дальше, конечно, большой плюс это выплата на карту до 15 тысяч без открытия ИП. Это очень важно, потому что во многих МЛМ-компаниях вы приходите, работаете, вроде бы зарабатываете деньги, а ваш гонорар да, висит у вас в личном кабинете. И вы их, не, кроме как выбрать продуктом, абсолютно не можете. Здесь компания дает до 15 тысяч спокойно забирать э, на карту вашего, э, ну, вашего любого банка. Это огромный плюс, да, Настя. Дальше, личный товарооборот 100 баллов, это всего лишь 2714 рублей. Обязательно посчитайте, сколько вы тратите э, в месяц на обычную стандартную семью. Ну пусть будет муж, жена и ребенок, да, ну грубо говоря. У кого-то и двое детей, у кого-то больше, у кого-то меньше, неважно. Ну вот вы посчитаете да, зубная паста шампунь гель для бритья э, я не знаю там лосьон э, какой-то аромат для мытья посуды в общем списочек составьте и вы увидите что сумма 2714 вам даже не хватило на ежедневные ваши покупки и вот теперь не скажите пожалуйста да э, что значит нет денег вы просто свой бюджет перенаправьте в ту компанию до да, в которой вы хотите работать и все и вы, в общем-то, лишнего не затратите. 12 расчетных периодов у нас очень четко, ежемесячно идет расчет, достаточно удобно. Балл по каталогу у нас стоит 27 рублей на выплату 23. Это очень низкий, то есть достаточно легко набрать, как раз достигать уровней, которые компания нам предлагает в маркетинг-плане. Директорский уровень всего лишь, вот я как раз об этом и говорю, всего 135 тысяч товарооборотов в ценах каталога всего 135 тысяч по цене каталога это очень важно потому что в нескольких в некоторых компаниях до да, товарооборот на уровне директора достигает 350 тысяч а есть 700 тысяч вот, миллион представьте вот но ну, за как за месяц сделать товарооборот миллион что легче да где легче будет достичь уровень директора а, вот такие вот вот вот такие вот у нас а, хорошие маркетинговые привилегии до да? звание директора закрепляется на один год путешествия с уровня директора уже начинаются у нас это просто классно да в некоторых компаниях нужно выполнить товарооборот за 2 за три недели а то и за две недели это конечно вообще нонсенс за две недели сделать оборот допустим в 350 тысяч рублей дальше заграничные путешествия уже начинаются конечно с золотого директора Привилегия огромная, плюс нашего проекта, это, конечно, системное обучение. У нас великолепная школа успеха, четко отработанная, причем собрана таким образом. То есть не с бухты барахты собрана была, эта школа сделана, эта школа была, она была на основе нескольких компаний, MLM-компаний, нескольких проектов, изучен был полностью интернет. И все было внесено вот в данную «Школу успеха». Разделов очень-очень много. Каждый найдет себе метод работы по вкусу. То есть, ребят, кто не заходил, кто не проходил, пожалуйста, обращайте внимание, что школа сделана в прекрасном формате. Только берите, и читайте, обучайтесь. Ну и, конечно же, что у нас действительно быстрорастущая команда, очень позитивная, очень веселая, друг друга поддерживают, и тут каждый вечер у нас начинается веселье в чатах, мы друг друга всегда поддерживаем, и на самом деле это очень-очень здорово. Ну и напоследок, ребят, вот такая вот, вот такая веселая картинка, для всех нас, для всех, не знаю, зрителей, которые, возможно, посмотрят этот вебинар, да, начинает действовать уже сейчас, иначе ты до пенсии будешь вот примерно таким вот образом, вести своего директора на своей шее, пыхтя, да, обливаясь потом, и все будет вот так вот весело, да, впереди будет вот так удочка висеть. Да, отдай свою жизнь начальнику. Примерно точно. <с> да. Вот так вот и будет. Ну, в общем-то, все. Я надеюсь, что было интересно. Если есть у кого вопросы, но, ну, думаю, вопросов нет. Просто вот хотелось донести до новичков, которые действительно чего-то боятся. Может быть, есть у нас сомневашки, да, которые сидят по углам и думают а все-таки а вдруг это лохотрон подумайте сами 80 лет сетевой маркетинг с каждым годом набирают неимоверные обороты не теряйте своего времени начинайте э, вступать в млм компании приходите к нам мы с удовольствием будем вас ждать у нас действительно классная команда классная школа классные спонсоры все друг друга поддерживают и все друг друга уважают так, ребят, ну все, большое вам спасибо всем, кто был, до, до, до новых встреч, все, всем пока-пока, выключаем запись.